Червовали все до одного. Где же найти того, о ком мечтаешь? Где найти его? Умные парни, сильные зануды, сильные глупы. Кто за границу, вокруг вокруг, как выйдет из толпы. Фигуру умные глаза, ловко несет старовую бандуру, ходит на плюсах.